Добрый день, уважаемые коллеги! Скоро состоится 15-й юбилейный симпозиум Да, Эти симпозиумы проводятся на протяжении 15 лет каждый год. Собирают довольно много народу, много врачей, стоматологов, которые интересуются темой имплантации, костной пластики, протонтологии. Было очень много участников с известными именами, это и Симеон, было и Карла Тинти, которые делали очень интересные доклады. В этом году тема моего доклада будет посвящена отдаленным результатам имплантации костной пластики. В последнее время, последние 2-3 года, наблюдается такой то очень странный большой прирост случаев осложнений, которые приходят в нашу клинику, связанные с отторжением имплантатом через год, через два года, через полгода после установки. Это во многом связано с появившейся такой тенденцией, я бы также стал такой модой, на короткие имплантанты на технику так называемую все на четырех все на шести имплантантах это может быть и оправданная техника каких-то конкретных клинических ситуациях, но массово необдуманно применять эту технику я считаю очень необоснованно что показывают случаи которые я буду показывать в своем докладе случаи вот необоснованного применения большого больного количества имплантантов, причем маленького размера, 6-7 мм имплантантов. Я покажу отдаленные результаты такого подхода, отдаленные результаты костной пластики, отдаленные результаты направленной генерации костной ткани. Вот, по этой методике мы работаем очень давно, более 20 лет. Вот, она работает довольно большой материал, много клинических случаев, много успеха, много различных вариантов костной пластики, которые мы... Делали. Поэтому я со всем этим поделюсь.